18 марта студенты и преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации отметили Навруз. Праздник прихода весны объединил все народы многонационального института. В этот день люди накрывают богатые столы, где очень много явств. Блюда должны быть из семи ингредиентов приготовлены, или семь минимум разных блюд. Поздравляю своих родственников, близких, желаю друг друга счастья, добра, здоровья. И это тоже наш семейный праздник, потому что Институт филологии и межкультурной коммуникации – это одна большая семья. Навруз – праздник, который отмечает 21 марта иранские и тюркские народы. Главный символ праздника – росток пшеницы. Он символизирует начало нового сезона, ведь Навруз – праздник равенства дня и ночи, начало сезона роста и процветания. Само слово «Навруз» с персидского языка переводится как «Новый день». Большое внимание было уделено подготовке к мероприятию. На репетициях студенты отрабатывали хореографические и вокальные номера, отрабатывали готовку национальных блюд стран Востока. У нас душа же поет, мы же сами из СНГ танцуем, всегда радуемся. Мы стали более сплоченной командой, поняли, как взаимодействовать друг с другом. Праздник объединил не только восточные народы, но и всех иностранных студентов-гостей мероприятия. Напомним, что в Институте филологии и межкультурной коммуникации существует добрая традиция – отмечать национальные праздники почти всех народов мира. Карина Бравцева, Александр Кузнецов, Универньюз.